девчонки! В занявещании проект Valimazos.ru и я, Юлия Рыж. И сегодня мы разговариваем с вами с Верой Ивановой, моей ученицей, которая открыла интернет-магазин натуральной косметики. Вера, мне постоянно пишут вопросы. Неужели у твоих девчонок не было страха? Поделись, какие страхи были у тебя, прежде чем ты решила открыть свое дело? Юля, привет! Привет, девчонки! Конечно же, да. Страхов было огромное количество. Собственно, они мне не давали уйти из офиса, начать заниматься любимым делом. Один из самых таких распространенных и сильных страхов у меня было, вдруг у меня ничего не получится, вдруг у меня не останется денег, вдруг я останусь разбитого корыта. Собственно, этот страх и не давал мне двигаться дальше. И поэтому, когда я наткнулась на сайт «Валим из офиса», когда я прочитала много статей, в одной из статей было как раз таки написано о том, что не нужно сжигать мосты, не нужно вот, бросаться в с головой, подготовьте себе платформу в виде денег, в виде сайта и так далее, то есть маленькими шажочками, еще работая в офисе, двигайтесь к своему делу, и когда вы уже решитесь уйти, у вас уже будет работающий бизнес, который уже приносит деньги, поэтому у вас не будет страха, что не получится, потому что оно уже получается. Это было первое да, такой вот глобальный страх. А тогда уже был достаточно большой страх, что у меня нет талантов. Чем же мне заниматься, как же мне м -м, быть успешной, да, если у меня особенно-то и нету чем м -м, похвастаться. Вот. И здесь мне, конечно же, очень помог тренинг свое дело 21 день», где я поняла, что я абсолютно не права в том, что у меня нет талантов, что мы нашли такое количество скрытых талантов, которые можно монетизировать, да, которые, на которых можно зарабатывать деньги, что у меня сейчас такое количество планов на будущее. То есть это сейчас интернет-магазин, да. в дальнейшем еще очень-очень много всего, в чем я могу себя реализовать а при этом получают от этого большущее удовольствие. Ну и я хочу посоветовать да, то, чем я пользуюсь, когда меня одолевают всякие сомнения и страхи. Это постоянно происходит и сейчас тоже. Да, когда это происходит, конечно, я очень советую обращаться а, к профессионалам, то есть к Юле например, да, то есть она всегда мне может дать такой волшебный пинок, да, или посоветовать что-то, или действительно помочь чем-то, действительно а, важный дать совет. Да, То есть вот эта уверенность, даже просто уверенность в том, что есть человек, есть люди, которые находятся в похожих ситуациях, которые прошли через свои же проблемы, да, и что они могут тебе помочь, это очень-очень-очень греет. Вот, так что это очень важно. И такой совет от меня, да, когда вы чувствуете сомнения, страхи, или неуверенность в себе, да, вспомните момент своих побед, да, своих каких-то совершений, вспомните этот момент, да, вот как вы себя чувствовали в этот момент, постарайтесь почувствовать то же самое, это внутри. Вы не представляете, как это сильно работает, да, то есть вы сразу почувствуете огромную уверенность в себе, да, в своих силах, это самое главное, по сути, откуда берутся наши страхи именно от неуверенности в себе. Когда вы поймете, насколько у вас большой потенциал в любом из вас, вот, тогда действительно можно свернуть горы. Вот, поэтому преодолевайте свои страхи. Я надеюсь, что страхи, пускай они будут наоборот подталкивать к вас, а не останавливать. Дерзать, оно действительно того стоит. Вера, все же ты решила начать свое дело и открыть интернет-магазин натуральной косметики. Расскажи, почему именно натуральная косметика? Ведь у нас люди в основном хотят, чтобы было все быстро, просто и побольше, чтобы химии это все было подешевле. Вот расскажи именно, почему натуральная косметика. Да, по поводу натуральной и органической косметики это забавный момент, когда на тренинге мы, да, мы искали свое дело, да, чем мы можем заниматься, как мы можем себя применить, как мы можем монетизировать наши дела. У меня появилось достаточно много областей, в которых хотелось бы развиваться, в которых можно было бы начать свой бизнес. И я не могла никак выбрать, чем вообще заниматься. Вроде как очень много сфер, а вот чтобы определиться мне было тогда достаточно сложно. И в какой-то момент у меня прямо в голове возникло озарение. Я же несколько лет назад хотела, пару лет назад хотела работать в какой-нибудь компании, занимающейся как раз таки органической косметикой. Но как-то вот не срослось. Я подумала, почему бы мне самой не открыть такую компанию. А вот собственно с этого и началась, началась идея создания интернет-магазина натуральной косметики, которой собственно я сейчас и занимаюсь в итоге. Конечно же, сама я пользуюсь натуральной косметикой уже несколько лет, я достаточно неплохо не разбираюсь, то есть не просто так, именно натуральная косметика, то есть я могу что-то посоветовать, и та косметика, которая представлена у меня на сайте, да, это та косметика, которая проверена, и в большинстве это проверенная косметика мной. Что мне вообще доставляет, конечно, большое удовольствие, то, когда я советую какие-то моменты, да, пишу какие-то обзоры, а потом девушки мне пишут свои отзывы, что как это было здорово, что мои волосы теперь выглядят гораздо более здоровыми и так далее. То есть это, конечно же, огромный кайф и огромное прям дает куча энергии, вдохновения для новых каких-то совершений, когда ты вот такой вот получаешь отдачу, это конечно круто. Но это тоже, что касается одной стороны, и все-таки если брать в бизнес сторону, да, то э, натуральная косметика в России, да, наимическая косметика, это все-таки новое направление, да, это перспективное развивающееся направление. И за ним, как и за не только за косметика, косметикой, да, но и за натуральной едой, да, натуральными материалами. За этим всем я считаю, что будущее а, и там в Европе, например, да, гораздо больше этого. Да. То есть у нас только эта культура ухода за собой, она только потихонечку начинает развивается. то есть сейчас только девушки начали обращать внимание на состав, да? то есть не просто что-то, что они увидели в рекламе, да, они думают, что они а, и то, что они едят, да, что они в себя втирают и так далее. То есть, это очень важно. И вот это вот развитие, да, это для меня, конечно же, тоже такой был важный аспект. аспект. Ну, и, конечно же, мне как продавать то, что мне нравится, в том, что мне разбираюсь, и я очень советую вам, когда вы выбираете свое дело да, для будущего бизнеса, даже одно из своих дел, вот почувствовать именно вот то, что доставляет вам прям большое удовольствие, драй, да, почему у вас боят глаза, да, и занимайтесь именно этим, именно это вам будет приносить как удовольствие, так и э, деньги, да, потому что... Когда у вас болят глаза, да, когда вы у вас куча энергии и вдохновения, это совсем другая же история. Вот, так что обязательно, обязательно слушайте себя. Очень многим девушкам интересно, а как происходит весь процесс? От того, как ты получаешь заказ, до того, как ты осуществляешь доставку. Вер, ну расскажи нам, как это происходит в твоем магазине. Да, процесс достаточно простой, хотя он требует дополнительной оптимизации постоянно. Да, и в идеале, конечно же, достичь полного автоматизма да, на высоком качестве, да, уровне качества, который есть сейчас. Я думаю, что достаточно скоро я к этому приду, но пока что э, я все контролирую, практически все этапы, о которых сейчас я расскажу. Какие этапы да, проходят заказ от непосредственного оформления клиентам до доставки? Первое, что обязательно надо заметить, да, что прям записать тем, кто собирается начать свой бизнес, если вы собираетесь открыть свой интернет-магазин, обязательно относитесь очень внимательно к выбору вашего поставщика. То есть поставщик ⁇ это вообще основа, основа. Почему? Потому что качество продукции, да, которое поставщик вам предоставляет, да, то цена, естественно, которая он предоставляет, да, минимальная закупочная цена, минимальное количество закупки да, и так далее. Да, то это очень важно, да, чтобы вы могли предоставить клиенту товар по наименьшей цене и наилучшего качества. Да. Вот, поэтому очень советую иметь хорошее доверительное отношение с вашим поставщиком, чтобы не было дополнительных каких-то ваших действий по перепроверке, например, даже сроку годности и так далее. Поэтому обязательно а, отнеситесь к этому с особым вниманием. А, по поводу вообще всех этапов. Да, а, мне приходит заказ. Конечно же, сразу же я перезваниваю, уточняю время удобные для клиента, для доставки, ну и в дальнейшем да, я собираю заказ. А, тут два варианта, или я собираюсь с того, что у меня есть уже в наличии, или а, я заказываю недостающую продукцию у а, моего поставщика. Если у меня все есть в наличии, я это упаковываю, обязательно кладу подарочек, о чем я расскажу чуть позже, а, и даю курьеру. Курьер уже а, в удобное для клиента время приводит. Товар. Соответственно, если у меня нет чего-то, да, то я заказываю поставщика, или я забираю, или курьер забирает. Точно так же упаковываем и в удобное время доставляем клиента, да, связавшись с ним за час. Обязательно в этот момент тоже не забываем. А, и клиент счастлив, мы счастливы. А, по поводу подарочек, да, это очень важный момент. Если вы хотите, чтобы ваш клиент стал вашим постоянным клиентом, да, положите ему маленький приятный подарочек, это не обязательно, должен быть какой-то огромный, ну вот, который вашему заказу, бюджету, да, как-то помешает. Это может быть даже маленький кусочек натурального мура в моем случае, или там гигиеническая помада, но то, что действительно нужен вашему клиенту, да, и он с радостью вернется к вам за повторной покупкой. Пока что, да, пока что это подобным образом происходит. Конечно же, в идеале, да, я думаю, что в зримом будущем, да, это будет мой собственный большой склад, на котором будет 100% наличие всей продукции, да, чтобы не было такой прямой все-таки зависимости даже от того поставщика, которому я доверяю, да, все равно, чтобы не было зависимости, чтобы я спокойно могла прямо в этот же день даже осуществить быструю доставку, чтобы как только, да, человек заказал, да, чтобы мы могли не беспокоиться, не нервничать по поводу того, есть ли эта продукция, вдруг она закончилась у поставщика и так далее. То есть это очень... Такой вот момент, которому следует стремиться, я считаю, если вы будете развиваться, а вы, естественно, будете я буду развиваться, то, конечно же, свой склад и полное наличие – это очень важный момент. Поэтому вот так вот в дальнейшем, конечно же, мы все время совершенствуемся, и я думаю, что новые схемы будут, новые планы развития. Так что как-то так. Естественно, у тебя вначале были ошибки, как и у всех. Расскажи, какие ошибки допускала ты, чтобы мои девчонки больше их не допускали? Да, Юль, я думаю, что ни один магазин, ни один бизнес не обходится без ошибок. Даже самый там опытный бизнесмен, я уверена, что проходит через определенные этапы. Вот, и поэтому я, конечно же, тоже, ну, да, самой такой большой ошибкой моей было то, что я от себя очень много чего ожидала, будучи перфекционистом, я думала, что вот я как начну, да, если я все правильно сделаю, то у меня все прям огромные миллионные прибыли пойдут прямо вот с первого-второго месяца. Это, конечно же, надо понимать, что мы все-таки живем в реальном мире, да, и несмотря на то, что вы можете быть худением, все равно бизнесу нужно какое-то время, хотя бы небольшое, для раскрутки. И потом, да, конечно же, потом будет отдача, да, но когда ты, например, не получаешь какую-то отдачу через один месяц, а вот я, собственно, получала очень минимальную отдачу через месяц, да, мне такой было, как же так, в чем же дело, почему же так? Ну, на самом деле, это нормально, это же бизнес, начинающий бизнес, что он вам не приносит огромные-огромные деньги, да, в вот, ничего странного для начала нету. Ну вот, ну в любом случае, да, я еще хотела сказать, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее, поэтому все ваши ошибки, да, которые будут в любом случае, их нельзя избежать, а, ну хотя бы каких-то, в любом случае они будут, а все равно не надо им бояться, потому что вы сможете потом гораздо легче реагировать на те ошибки, которые будут ну, в будущем а вторая моя ошибка была в том что я хотела делать все то есть как бы а мой бизнес да мне казалось что да, я должна прям вот и сайт делать и продвигать его и еще что-то делать и заполнять полностью его да это занимало огромное количество моего времени то есть как бы то, что мне не нравилось делать, то, что мне очень там занимало кучу времени, потому что, чем я была не профессионал, я занималась по там, целым дням, тратя на это всю свою энергию. Делегируйте все ваши рутинные дела, делегируйте то, что у вас получается не как у профессионала. Давайте действительно профессионалу. можете это сделать, да, не делегуем высокооплачиваемому специалисту, да, то есть на воркдизе, например. Это сайт фрилансеров, да, есть огромное количество талантливых э, молодых людей, да, которые с радостью вам, например, сделают баннер, если вы не дизайнер, там, да, или там логотип или еще что-то. То есть, если вы не профессионал в чем-то, не занимайтесь этим, делегируйте это профессионалу, который сделает вам это быстро, качественно и за короткий срок. Понимаете, что это очень-очень важный момент, потому что вы потратите, вместо того, чтобы потратить свою энергию да, для развития бизнеса, вы его только стопорите. Да? Вместо бизнес-процесса вы занимаетесь всякой, вот, честно говоря, фигнем по сути, потому что вы в этом не спец. Собственно, да, это очень такой маленький, важный момент, и а, такой третий момент, который тоже я немного не учла вначале, это финансовый составляющий в плане финансового планирования и четкого финансового видения всей ситуации. То есть у меня были какие-то таблицы, какие-то в огромное количество, какое-то вот общее понимание ситуации вроде как. Но такого вот четкого, вот, по поводу того, сколько было вложено в бизнес, сколько сейчас уже э, было заработано, сколько всего. Да? То есть не было этого понимания. Поэтому обязательно сделать себе табличку, да? может кто-то вам может помочь сделать например, табличку, чтобы у вас все ваши расходы, все ваши доходы были в одном месте, чтобы вы видели общую картину, все это было видение, да? у вас такое четкое да, понимание всей ситуации вашего, как бы, вашего бизнеса, вот. Ну и, конечно же, обязательно даже в самых сложных ситуациях, да, верьте в себя, если если совсем прям вы не знаете, что делать, да, обязательно обратитесь к профессионалу, да, обязательно спросите совета, да, может быть, и тех, кто уже прошел через это, да, мне, собственно, это очень помогло, да, это действительно обращаться к умным профессиональным людям, которые уже прошли через какие-то моменты, учиться у них, и это, конечно же, действительно очень помогает. Вот. Но я в любом случае желаю, чтобы у вас было как можно меньше ошибок, чтобы у вас все шло прям вот так вот ровно, чтобы было больше взлетов, чем падений. По крайней мере, главное, это ваше отношение к этому. В любом случае, за любым падением будет взлет. Помните об этом. Поэтому не стоит этого бояться, не стоит бояться ошибок. В любом случае, потом они, все ошибки, да, все они ведут к вашему дальнейшему развитию. Вера, а когда сейчас в бизнесе у тебя бывают спады? Кому ты обращаешься? Или что ты делаешь для того, чтобы всегда быть в тонусе и не сдаваться? Да, в любой нами жизни, да, бывают свои белые, белые черные полосы, да, бывают спады э, и рост, да, то есть это абсолютно нормально. Но в моменты спада, да, мы чувствуем настолько э, вот чуть ли не отчаяние, да, и у меня такое часто бывает, да, что особенно поначалу, да, когда я э, вроде как все делаю, все делаю правильно, да, а нет отдачи, да, вот просто вот ее нету, да какое-то время, да, и мысли были разные, да, и все бросить, и, и вообще, что я делаю, и, и зачем я это делаю, да, то есть, ну, конечно, когда сомнения, лучше всего, понятное дело, вы можете сами как-то да, с этим справиться, да, но я лично, да, обращаюсь, конечно же, ну, понятное дело, там, к мужу, к друзьям, да, которые меня поддерживают всячески, помогают, да, но... По всему прочему очень важно найти человека, да, который будет вам как-то вот вас подталкивать, да, помогать советам, отменять да. и во многом, да, потому что человек иногда может вам помочь посмотреть на ситуацию совсем по другим углом. То есть какие-то вроде как простые вещи, то есть вам кажется, что вы буксуете, а на самом деле это из-за того, что вы просто не видите ситуацию. Поэтому обязательно, да, мне, например, очень греет мысль, да, что э, я всегда могу обратиться к Юле, и я обращаюсь к Юле, и это действительно дает огромную мне отдачу, огромную помощь, да. Конечно же, я часто пересматриваю, да, и э, пересматриваю какие-то мотивирующие фильмы, мотивирующие, то есть, такие моменты, да, вот я осознаю, главное осознать этот момент, да, что действительно, если у вас какой-то спад, да, вам нужен какой-то энергетический и вообще какой-то пинок вам нужен, да, и в большинстве с это какой-то всё-таки пинок извне. Вот. также мне, конечно, помогают а, и тренинг делаю 21 день, также там тренинг делая вовремя, да, очень много хороших советов, да, которые как-то вот возвращают тебя в правильное русло, также, конечно, книжки, может быть, кто-то слышал, Вадим делал, мне очень помогают трансерфинг реальности, да, то есть, конечно же, там есть разные советы, не все, семья согласна, да, но какой-то такой вот общий настрой, да, общий настрой на позитив, да, общий настрой на такой вот воодушевленное, хорошее, правильное состояние, да, все это дает, да, и я, конечно, советую вам найти что-то, что будет вам помогать точно так же возвращаться, да, в то вот самое правильное состояние, да, в котором желательно пребывать большее количество времени, когда вы счастливы, довольны своей жизнью. Да, именно в эти моменты да, у вас действительно двигается все. Двигается бизнес, да, двигается ваша жизнь, да, вы счастливы, и оно только тогда действительно идет вверх, да, причем достаточно быстрыми темпами. Так что вот так вот, я очень надеюсь, что у вас как можно меньше будет спадов, как можно меньше проблем и как можно больше побед Спасибо, Вера, за твои ответы Теперь все девчонки будут знать как создать магазин с нуля и до результата и обязательно начнут это делать Никогда не сдавайте С вами был проект Valimazefs.ru и я Юлия Рыч До скорых встреч, пока-пока Юля, спасибо тебе большое за интервью Мне было очень интересно с тобой пообщаться И спасибо большое девчонке что вы посмотрели Желаю всяческих удач и успехов. Счастливо!